Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим вирусные бьюти лайфхаки. Перед тем, как мы начнем, у меня, как всегда, для вас отчет удачи. все те, кто поставят лайки, за три секунды вам будут вести всю неделю. И так считаем. Три, два, один, ноль, пау! Удача отправляется всем тем, кто успел. Но ну, а мы начинаем сварить вирусные бьюти лайфхаки. Господи, почему я такая безумная? Просто я люблю веселиться, люблю улыбаться, люблю смеяться, люблю... Позитивный вайб, вибрации позитивные. Я надеюсь, я вам их отправляю. для чего я тут еще сижу? Нос-то чешется? Это вот пух на лице. А -а -а -а! Мамочка! Это кто? Это он или она, я не могу понять, потому что похоже на то и на то. Это такая хорошенькая она, ой, какое сладкое личико. Видите, кожа какая хорошая. Вообще просто сияет ангельским свечением. Это так прикольно. Вот что я называю естественной красотой. Это уход, масочки, кремик, бальзамчик для губ. И немножечко румянцы, да, и все, ты королева мира. Пока ты молода, пока ты юна. Я знаю, что хочется там накраситься, вот это вот все побольше, но это тоже должно быть. Но... Не все понимают, насколько они прекрасны и без всяких атрибутов. Надеюсь, ты понимаешь. М? Я понимаю. Я знаю. Обычные бежевые ногти. И что? Вау, вот эти вот волосачки меня, конечно же, интересуют. А зачем на ногах такой длинный ноготь? Мне кажется, длинновато слегка. О, бабочки! Лицеточки, бабочки! Я так люблю это все. О, это капец! Как потом носить кросы? Цвета абрикоса? Я не знаю. Мамочка дорогая. Итак, у нас тут силиконовые губы. Ну, силиконовые губы, как-то звучит странно. Филлеры гиалуронта. Но... Оп. Это смотрится очень красиво. В смысле, не губы, а цвет. Вы знаете мое мнение по этому поводу. Это черная маска с блесками. Очень, кстати, хорошая. Но мне не нравится, что она пленка. Я не люблю маски. Пленки, они мне не дают жить, дышать. А, розовая вода. У меня ее несколько бутылок. Я ее использую, потому что мне нравится, как она пахнет. Вот, кстати, прикиньте, под рукой у меня даже есть розовая вода. Натуральная розовая вода для лица. Тан, тан тан тан-тан-тан, тан-тан-тан, тан-тан-тан. Так, я брызжу себе на лицо. Как вкусно пахнет, просто потрясно. Блин, офигенный, конечно, у нее кожа. и Она что-то не следит, она будет выглядеть сочно и юно очень долго, если не начнет нервничать и употреблять вредные привычки. Прости! А, Блин, так пахнет вкусно вообще. Я обожаю запах роз, обожаю. У меня дома всякие свечки с розой, всякие такие м -м, Такой себе, куда асфальт в России. В общем, розовый все. Ну, с розой. Обожаю запах розы. Я не знаю, почему так люблю его. М -м, пока что как-то странно выглядит. Если бы я делала себе педикюр, я бы, наверное, сделала так же. Ну, мне кажется, тут форма немножечко подкачивает. Слишком обрубили ей их. Но можно получше было сделать. Ладно! Главное, чтобы ей нравилось. Кривовато, все затекло на кутикулу. Не-не-не-не-не-не. Ой, как хорошо, что я это на ком не пользуюсь. Я как вспомню то время, когда я снимала видео. съемки они целый день длятся. Я целый день сидела в тонаке. Просто это было невыносимо. И когда я вечером, ночью, шла мыться в ванную, меня прям трясло, как я хотела все это смыть быстрее себя. Фух, хорошо, что я переросла этот момент. Больше никакого тонака. Уроди, вроде норм. Зачем я пользовалась вообще-то на ком? Блин, вот все приходит со временем, с опытом. Я теперь бестональная баба. Это как стены немножко. Оттенок такой. Цвет Тиффани. Но не совсем Тиффани. Белая стрелка. Это очень странно. Но если да, ее ввести, то уже не странно, уже интересно, модно, стильно, молодежно. Ох, я обожаю всякие стрелки. Ну и что мы получили, покажи глазик полностью целиком, давай. Ну, такое интересненькое, немножко мультяшное, ну, немножечко комиксовая такое, да. Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. По-любому. Вот спонжик, знаете, почему у меня его нет? Ну, во-первых, потому что я не пользуюсь тонаком, как я сказала. А во-вторых, когда я это делал, мой спонжик, господи, если бы вы когда-нибудь бы его видели, вот это целая проблема. Если у тебя нет определенного места под него, он просто валяется везде. Смотришь, он покатился, упал на пол. Смотришь, уже кот с ним играется. Смотришь, ты на него нечаянно наступила. Его надо постоянно мыть, потому что это сборище бактерий. Сывороточку мы вот так выжимаем на свой фейс. Вот я такая лапочка. Потом вот это взбалтываем, наносим. Потом вот так массируем, мы массируем вот это лицо. Потом вот так вот мы делаем. И вот так вот размазываем. И вот это все. Бальзамчик идеально, идеально, идеально, идеально, идеально. Черный, черный, черный ноготь. Как вы считаете, черные ногти это классно или нет? Это уже похоже на космос. А зачем еще одну полоску? Нет, подождите, они отклеили полосочку, теперь заново ее наклеивают. Одна была для формы, вторая, видимо, для красоты. Хорошо, что там было? Что там было? Ногти-сердечки? Если это ногти-сердечки, я сегодня видела в Пинтересте, потому что искала себе маникюр. Сердечко? Ну, скажи. Да, да, да, по-любому это будет сердечко. Ну, пожалуйста. Только... Нет? Нет, не сердечко. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет не сердечко. Френч красный. Мне нравится Френч. Пусть там все говорят, что он давным-давно вышел из моды, но мне нравится. Правда. Просто сейчас френч можно делать разный, не обязательно белый там, как раньше. А любой. Хоть кислотный, хоть салатовый, хоть радужный, хоть блестящий. Вот. Пам-пара-пам-пам-пам. Пам-пара-папа-пам. -пам. Пам Красиво. Красиво же. Ничего лишнего. Да, смывайте с нее, все, ничего. У нее уже лицо розовое. Значит, она за собой хорошенечко следит. Это, естественный румянец конечно, это потрясающая вещь. Это потрясающая вещь. Да-да-да, альгинатная маска это такая приятная штука. Просто лицу такой кайф от нее как в холодный зимний вечер горячая кружка чая для твоего рта. Очень классно. Вакуумный массаж лица. Я почему-то всегда думала, что такие маски делаются в конце ухода, когда уже лицо разогретое, вот это все, вот это все. Но, видимо, та маска делалась до. Возможно, в конце еще что-нибудь будет. Посмотрите на ее лицо. Оно как будто отфотошоплено 35 раз. Привет, малыш! Что мы сделаем? Сейчас будет ярко. Ты мой сладкий, какой ты сладкий, боже, боже мой, боже мой, какой хороший. Да блин, зачем тебе столько косметики? Ты такая лапа, кукла. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой. классный мейкап. Ресницы бы я сняла, конечно, да. Опять у нас эта леди на мопеде, она приш... опять пришла на процедуру и хочет нам ее продемонстрировать. Да, они, вы видели, сколько всего нанесли? Прям толстенный слой, это, видимо, очищалка. Очищалка, ты моя! Очищалка! Батарея садится. Стой, подожди, видео еще не закончилось, батарея. вот, вот, вот, вот, вот. Опять олигинатная маска. Блин, конечно, нарощенные ресницы плохо. Это я про себя. Для такого не подойдет, потому что потом все. Жаль. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это просто прекрасно. Это уход. Всяких инъекций. Всякой вот этой фигни. Массажи, уходы. Очень красиво. Очень-очень красиво. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята, я надеюсь, оно вам понравилось, если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!